Сегодняшняя тема посвящена причинам, по которым вы можете чувствовать себя опустошенным. Чувствовали ли вы когда-нибудь себя одиноким, даже когда вы не одни? Чувствовали ли вы когда-нибудь себя потерянным или запутавшимся в своей жизни? Если это так, не стоит пугаться. Это совершенно нормально – чувствовать себя так время от времени. Очень многие люди из всех слоев общества борются с чувством пустоты, иногда по непонятным причинам. Неважно, сколько денег вы зарабатываете, насколько вы популярны, привлекательны или успешны – вы можете обнаружить, что в вашей жизни по-прежнему чего-то не хватает. Иногда эта пустота в вашем сердце просто вызвана плохой ситуацией или нездоровыми отношениями, в которых вы оказались. А чаще всего пустота, которую мы ощущаем, отражает гораздо более глубокую проблему, которая находится внутри нас самих. Без лишних слов, вот четыре возможные причины, почему вы постоянно чувствуете себя пустым. Первое. Вы не знаете, кто вы. Отсутствие понимания себя может быть причиной чувства пустоты, которое вы испытываете. Когда вы теряете понимание того, кто вы есть, чего хотите и кем хотите быть, это может вызвать у вас ощущение, что вы бесцельно плывете по течению жизни, не имея никакой цели. Вы теряете себя из-за работы или отношений. Посвящаете ли вы все свое время работе или проводите его с друзьями и семьей только для того, чтобы убедиться, что они счастливы. Однако время от времени полезно уделять время себе. Устроите себе качественное одиночество, чтобы поразмышлять над своими внутренними мыслями и чувствами и переоценить свои ценности и убеждения, чтобы создать более сильное чувство идентичности. Во-вторых, у вас нет значимых отношений. Еще одна причина, по которой вы можете быть одиноки и расстроены, заключается в том, что вы чувствуете себя изолированным и оторванным от окружающих вас людей. Согласно исследованию, проведенному в 2003 году Уоткинсом, Стоуном и Кольцем, Наши взаимоотношения являются наиболее важными факторами, определяющими наше счастье. Однако важно не только их количество, но и качество. Не отсутствие отношений заставляет нас чувствовать себя одинокими, а отсутствие близости. У вас могут быть люди, с которыми вы ежедневно видитесь и разговариваете. Но если вы не можете разделить с ними смех или завести личный разговор, то это не очень-то похоже на отношения. Хорошо, когда в вашей жизни есть небольшой круг людей, с которыми вы можете открыться, чувствовать себя комфортно и с удовольствием проводить время. Будь то друг, родственник или романтический партнер, нам всем нужны люди, которые делают нас счастливыми. Не популярность или симпатия приносят людям радость, а эмоциональная близость, которую они чувствуют друг к другу. В-третьих, вы не примирились со своим прошлым. Пустота, которую вы чувствуете сейчас, может быть признаком того, что в вашем прошлом остались какие-то неразрешенные чувства. Чаще всего люди чувствуют себя потерянными и одинокими после значительной потери, разрыва или неудачи. Это происходит потому, что они ошибочно позволили себе поверить, что кто-то или что-то, будь то романтический партнер, лучший друг, родной город, университет или какое-то достижение определило их. И теперь они не знают, как им быть без этого и что делать, когда этого больше нет. Хотя это легче сказать, чем сделать. Мы все должны научиться не зацикливаться на своем прошлом и двигаться вперед по жизни. Зацикливание на своих сожалениях и трата времени на самобичевание и жалость к себе не приведут ни к чему хорошему. Вам нужно примириться с тем, что было в вашем прошлом, что сдерживает вас, и переключить свое внимание на настоящее время, присутствуя в настоящем моменте. Простите себя и позвольте себе расти и исцеляться. Четвертое. У вас нет мечты в жизни. Это самая сложная дилемма из всех. Если у вас нет собственных мечтаний, которые вы хотели бы осуществить, вам будет трудно найти какой-либо смысл в жизни. В конце концов, это просто человеческая природа, желать чего-то для себя. Люди всегда стремятся совершать удивительные вещи и достигать больших высот, чтобы постоянно быть лучше, чем они есть, будь то профессия, создание собственной семьи или собственный бизнес. Любой мечты достаточно, чтобы человек почувствовал, что он имеет значение, что ему суждено сделать что-то замечательное в своей жизни. Наличие чего-то, чем вы увлечены, может помочь вам не чувствовать себя постоянно пустым, потому что вы работаете над чем-то, что вы считаете значимым, и вносите позитивные изменения в мир. В конце концов, единственный человек, который может помочь вам понять, почему вы чувствуете себя таким пустым, это вы сами. Поэтому не торопитесь и загляните глубоко внутрь себя, чтобы понять, откуда берутся эти чувства. Возможно, существует не одна причина, по которой вы чувствуете пустоту. Чем быстрее вы поймете, что именно заставляет вас чувствовать себя так, тем быстрее вы сможете решить эту проблему. Этот процесс не будет легким, но он того стоит, потому что поможет вам жить более счастливой и полноценной жизнью. Все начинается с осознания причин. Чувствуете ли вы пустоту? Вы относитесь к причинам, которые мы уже назвали? Знаете, что вы не одиноки? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте поделиться им с теми, кому оно тоже может быть полезно. Не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться на новые материалы.